Всем зимы, с вами Винтер. Сегодня я вам покажу, как использовать геймпад в скраб Mechanic. Вы скажете, это невозможно, но я вам покажу парочку костылей от стима. Нажимаем ПКМ по Scrap механику свойствам, контроллер. И тут вместо использовать настройки по умолчанию или отключить систему ввода Steam, я не помню, как там по умолчанию, включить систему ввода Steam. Готово. Дальше играть. Если что, я проверял, такое, еще никто не снимал. Окей, скраб-механик запустился. Дальше заходим в настройки. Два часа спустя. Строил. Дальше я зайду э, в мир скраб-механики. Еще два часа спустя. И вот так вот я хожу с геймпадом. Джойс и так что советую вам настройки, вот, управление. А, вот чувствительность прицела у меня уже на десяточку стоит. На минимум перешу. Смотрите, это я мышкой шевелю. Шевел, шевел. С помощью этого мы можем даже... Э -э можем даже водить. Что я уже пробовал. Десять часов спустя. Ребят, но ощущения от этого прикольные так закрыл дверь это у меня стоит на правый триггер первая кнопка на правый триггер оу oh ма, ребята это незабываемые ощущения это круто меня такого не было в скрепной механике это круто если что игра у меня версия с музыкой, та игра которая была опять же в скрабстерской сейчас я вид приближу зажимаю альт приближаю, о, нормально вау, ну это реально круто, у меня такое ощущение возникает, что у меня прям реально в руках рубль я в реальной жизни его сейчас наклоняю для того, чтобы поворачивать ну чисто повеселее так. У -у -у -у. Это и машинка из Майсомер Кар разбомблнная, естественно. И, ребят, с помощью такого костыля можно использовать абсолютно в любой игре. Так что смело включаем. Steam Desk, Steam вот этот вот режим типа консолька. И играем как на консоли тоже. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.